Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, трейдеры. Понедельник, 9 января. Рад приветствовать всех на канале. Честный трейдер Дмитрий Днестевич, где мы говорим с вами о сделках исключительно в начале тренда. Предлагаю подписаться на все мои информационные источники. Это YouTube канал, Telegram канал. Ссылочки будут в описании. Ну что, наступил 2023 год. Год полон надежд и ожиданий. Поэтому давайте рассмотрим что же у нас происходит с рынком? Я давно не выпускал обзоры, взял большую паузу и для аналитики, и для самообразования. Собственно говоря, и рынок был крайне низковолатилен в это время, поэтому на данный момент времени я подготовил актуальную аналитику со своими мыслями по рынку. Давайте будем рассматривать, что в принципе у нас происходит в текущий момент времени. Итак, у вас перед глазами индекс доллара США. Мы находимся в нисходящем тренде. Значит, актуальная граница нас, э, нисходящего тренда находится у отметок 113 пунктов. Значит, согласно волнового э, принципа Эллиота мы получили эти волновую структуру. Значит, первая, вторая, третья волна, четвертая пятая свалилась в э, диагональный треугольник. Но Единственное, мне не нравится одиночный момент, то, что мы вырвались из него нарисовав некую волну 1 один коррекцию к этому всему импульсу, но в данный момент времени доллара США после выхода пятничных новостей по данным по безработице США и по зарплате пытается восстановить несходящий тренд. Если это случится, значит тогда можно будет пересматривать всю эту структуру, возможно это не пятая волна, а четвертая, Смотрим, наблюдаем, пока нисходящий тренд не закрепился с вами свещей ниже этих отметок. Фактически мы сейчас находимся на грани дальнейшего снижения. Но говорить о восходящем восходящем, скажем так, дальнейшем движении пока трудно. Да, мы видим, насколько в пятницу было такое уверенное импульсное снижение. Сейчас цена стоит на фактически поддержки, ну посмотрим, что нас будет ожидать в ближайшее время, пока, если нисходящий тренд восстановится, то, безусловно, наша ближайшая, следующая поддержка будет находиться где-то вот в этой области. Возможно, куда-то придет окончание пятой волны. Значит, в данный момент времени американские фьючерсы торгуются плюс 0,2%, где-то 02 Давайте посмотрим на основные компоненты нашего рынка. Во-первых, давайте посмотрим на очень важный момент, который я хотел обсудить. Это доминация USDT. Значит, я сделал тоже разметку на дневном таймфрейме. Мы видим развитие пятиволновой структуры. Значит, завершается эта структура конечным диагональным треугольником, который имеет свою четкую внутреннюю структуру пятиволновую. И в данный момент времени мы пытаемся отрисовать пятую волну волны OF5 и поставить конечную точку в росте доминации USDT. Мы понимаем, что в общей капитализации всего крипторынка доминация занимает 8%, это достаточно большие цифры. И а, после завершения этой пятой волны, а, мои ожидания будут таковы, что мы должны будем сформировать какую-то коррекцию ко всему этому росту. По волновой теории, коррекция может ложиться в область а, четвертой волны, вот она практически у нас вся эта сформированная зона. Соответственно, можно ожидать снижения доминации на 2-3%. Если посмотреть на историю снижения на 2% доминации, вызывала рост биткоина до 60 тысяч. Это надо учитывать. Это вероятные цели снижения на 2023 год. Это надо понимать, что мы формируем сейчас конечный диагональный треугольник, который впоследствии должен быть пробит в нисходящем направлении. Очень важный момент, за ним надо следить. Доминация самого биткоина. Значит, я также а, сделал волновую разметку по а, Значит, Мы получили нисходящее движение пятиволновой структуре. Сейчас у нас развивается горизонтальная коррекция, удлиненная, которая получила свое развитие с волнами WXI. Сейчас э, у нас, возможно, формируется определенная структура э, роста. Значит, э, будет ли это э, волна C, поставлена у нас здесь, в рамках дальнего параллельного канала или мы уже отрисовали какой-то определенный пик но собственно говоря все идет все равно к тому что мы можем получить поступательно опять таки нисходящие движения по доминации у нас уровень сопротивления находится достаточно сильный на отметке 44% но опять таки для того, чтобы туда прийти, нам надо сначала преодолеть те самых 42%, которые, возможно, мы уже преодолели. Поэтому за эти показателем также надо следить. И если доминация начнет снижаться, то мы с вами в 2023 году, в этом, соответственно, где-то во втором полугодии, можем получить серьезное движение по альткоинам. Безусловно, ко всем альткоинам это не применимо, но мы сами понимаем, что на рынке сейчас существует большой кризис ликвидности, большие проблемы, поэтому ну, с альткоинами надо быть аккуратным, по крайней мере можно ожидать еще, скажем так, дальнейший импульс снижения по биткоину и надо понимать, что инвестировать на данном этапе в альткоины достаточно сомнительная картина и не совсем безопасно давайте посмотрим на сам биткоин Значит, я разложил также историю биткоина с с 2019 года Значит, опять таки я уже говорил о том что мы находимся в пиццеволновой структуре глобального роста и пока мы не закрепляемся с а, целами свечей ниже вот этого хая, который был на отметке 13700 долларов. Говорить о сломе данной структуры не приходится. Значит, давайте приблизим текущую ситуацию, текущую полутрогодовую фактически. Снижение. Значит, у нас есть развитие первой волны, второй волны. Каждая волна имеет свою внутреннюю структуру. Здесь прошла пятерка, тройка, третья волна четкая пятерка. Поставлена четверка в виде АБЦ. И сейчас мы укладываемся в рамках формирования пятой волны. Опять-таки можно сказать, что у нас а, сформированы 1, 2, 3, 4 волны. Единственное, пока непонятно. А, поставлена уже четвертая волна а, на финале. И мы можем отваливаться в рамках пятой волны. Куда-то в эту область, в эту зону. Либо мы еще будем делать перехай и снимать ликвидность за этим уровнем. И за этим уровнем. Соответственно, э, искать сейчас лонговые позиции достаточно небезопасно. Э, мы сделали ну, достаточно э, неплохое импульсное движение сегодня ночью. Сейчас мы посмотрим на коротком таймфрейме. Я хочу, чтобы вы четко понимали, что э, заходной еще пятый импульс он должен быть. Да, пятая волна бывает усеченная. Да, мы должны помнить о том, что у нас есть важный уровень 13 700 долларов, за которым мы не желательно закрепляться. Мы также помним о том, что у нас недельный RSI находится в зоне перепроданности большой. Более того, там есть дивергенция у нас. Сейчас мы посмотрим на недельный RSI. Стохастик находится в зоне перепроданности у нас. И недельный RSI также находится в зоне перепроданности. Более того, у нас есть с вами четкая дивергенция, когда график идет вниз, а RSI идет наверх. Соответственно, эти сигналы не замечать нельзя. И, безусловно, я ожидаю еще заходного одного импульса в рамках пятой волны с последующим дальше коррекционным движением. Значит, все это, если совместить вместе, очень гармонично сочетается с тем, что я сейчас говорил по поводу доминации биткоины, по поводу доминации USDT. Соответственно, если представить, что мы с вами поставим финальную точку в рамках этой пятой волны где-то на отметках, плюс-минус 13 714 тысяч долларов, то мы можем приблизительно ориентироваться на то, что коррекция в 2023 году нас может ожидать где-то в районе 50% по FIBA, то есть в районе 40 тысяч долларов. Да, об этом говорить еще рано, но опять-таки, совмещая совокупность всех тех факторов и нюансов, которые вырисовываются на графика доминации USDT и Bitcoin доминации можно сделать вывод о том что такая структура вполне себе может реализоваться давайте посмотрим на часовой таймфрейм почему я говорю о том что лонги как бы не сильно сейчас безопасны актуальны ну, во-первых от последнего импульса мы сделали неплохой заходной неплохую заходную коррекцию, сняв тем самым ликвидность вот в этой зоны. да, у нас есть еще два важных уровня это 0.5 и 61, от которых мы можем отправиться вниз как раз тестировать те значения, о которых я только что сказал поэтому э, в данный момент времени ну, лично я наблюдаю за тем, как происходит э, дальнейшее движение но после такого импульса опять-таки нас может ожидать определенная коррекция если мы с вами посмотрим на тот импульс который у нас был после краха ftx 21 400 долларов то опять-таки у нас есть очень важные уровни куда может дойти коррекция это и 18 400 и 19 200. это такие зоны куда биткоин может в принципе на импульсе дойти поэтому ну, лично я смотрю наблюдаю за развитием этой всей ситуации но опять таки напоминаю, что в рамках волновой структуры не хватает еще одного заходного, заходного движения вниз в рамках данной пятой волны давайте посмотрим, я составил еще аналогичную картину по Этериуму эфиру. По эфиру у нас складывается несколько иная картина. И она достаточно интересная. Значит, у нас также поставлена первая волна здесь, вторая здесь, третья волна импульсного роста после ковида дампа. И мы поставили четвертую волну. Но в данный момент времени мы видим, что эфир выглядит достаточно сильно. Если посмотреть на график относительно эфира относительно биткоина, то у нас видна зеленая сила и там. Значит, о чем можно сейчас сделать вывод? О том, что нас может уже ожидать, или мы уже можем находиться в рамках пятой волны роста, получив коррекцию, закончив коррекцию в этом месте, Дальнейшая первая волна роста, вторая коррекционная волна поставлена. И по эфиру можно ожидать где-то ну, возможно к лету достаточно интересное движение. Опять-таки в рамках а, того, что я говорил, что происходит с доминацией самого биткоина и с а, USDT доминации. И если мы с вами посмотрим на график эфира относительно биткоина то там получается достаточно позитивное настроение. Мы видим, что у нас, начиная с фактически мая месяца, мы идем и в таком большом широком блоке накопления, но это недельный таймфрейм, и мы с вами видим, насколько обычно смотрится эфир относительно, относительно биткоина. Поэтому прорыв данного сопротивления, данной, данной границы, которая пока сдерживает, могут привести нас к тем целям, о которых я обозначил. Вот наша цель и вот наша цель. Соответственно, эфир относительно биткоина выглядит достаточно сильно и по нему можно ожидать а, вот такое движение. Поэтому надо быть тоже к этому готовым, надо присматривать за эфиром. Но в рамках, опять-таки, той же волновой теории, вполне себе пока рисуется вот такая красота. Я думаю, что при преодолении вот этого сопротивления наклонного, нас может ожидать достаточно хороший импульс в рамках третьей волны роста. Если мы посмотрим предполагаемое да, движение, то область может лежать в районе 3140 долларов в рамках роста третьей волны. Там же находится и определенное сопротивление. Ну, соответственно смотрим, наблюдаем, запоминаем и принимаем какие-то торговые решения а долгосрок в рамках а, полугода полугода ну до конца двадцать года давайте рассмотрим еще сол достаточно большие движения инструмент показывает в последнее время опять таки по солу по солу мы получили пятиволновую структуру роста Значит, четвертая волна реализовалась у нас в форме треугольника, что является тоже классикой по волновому, по волновому принципу, и дальнейший рост в рамках пятой волны. Чего можно ожидать по солу в настоящий момент времени? По солу можно ожидать, ну, опять-таки, где закончится пятая импульсная волна, мы не знаем. Более такой глобальный блок сопротивления находится у отметок 19 долларов. Дойдем мы туда или нет, я не знаю. Я не ванга, поэтому ну вот, ожидать на ближайшее время можно приблизительно такого движения. То есть пятиволновая структура роста может смениться на трехволновую коррекцию, которая опять-таки может ложиться в определенную плоскость. Но ну, будем смотреть, как она будет, во-первых, развиваться, потому что волновая коррекция может быть в виде зигзага, Такого я изобразил, может быть, в виде горизонтальной какой-то коррекции двойного зигзага, растяжения тройного. В общем, там есть несколько вариантов, но будем смотреть в моменте, как будет ставиться эта коррекционная волна, для того, чтобы понимать, где можно откупать сол с дальнейшими целями похода, опять-таки, к, ну, к значениям 19 долларов. Сол выглядит достаточно сильно, по нему выходят определенные положительные новости, поэтому опять-таки после финала и э, постановки окончательной пятой волны можно ждать какую-то коррекционную структуру, после э, реализации которой уже можно искать точки входа и при э, скажем так, при входе, допустим на отметках э, 10-9 долларов э, можно стоп ставить за этот лой, и при определенном движении уже цены вверх можно переносить в область точки входа и дальше тянуть уже до максимума, фиксируясь частями на протяжении всей структуры роста. Опять-таки, почему можно ожидать снижения соло? Ну, потому что биткоин, опять-таки, я ожидаю снижения в рамках все-таки пятой финальной волны которым потянет безусловно весь криптовалютный рынок в одном и том же направлении. Ну, в целом ситуация такая. Рассмотрел я среднесрочную картину и перспективы на 2023 год. Все дальнейшее общение предлагаю произойти в рамках телеграм-канала. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, всем всем пока.